Опасный кто? Хер пойми, короче, кто. Будем звать тебя просто опасный. Так, главное, чтобы мою точку не заняли. Настрельную. А все остальное мелочь. Блин, и третья это проблемка, конечно. Вот и зараз броня... Трем читать, чувак, не умеешь что ли? А нас срать прикольный ник. Это было рядом. Он меня не отсветил. Ватенька, ты слепой вообще, да? 77-й на мою.. На мою эту едет. позиция А, мы так мы тут двоем с тобой вместимся. Не-не-не, есть четыре. Ты зря сюда едешь. Это ты зря сюда едешь. Дядя тут. Надо с что-то делать. Наши посыпались. Здрасте. Тише, тише, малыш. О... -о, -о. Дядя с большим дреном приехал. Ну, с маленьким, но точно. Как они все стоят, смотрят. А у меня пушка мать ее не опускается. И это грустненько. Братан, подстой на катке. Так, она-то а типа пуша, да? забирать. Хорош. Тортик, добрый вечер Вешки будем сдавать. Нас тут пушат немного. Совсем чуть-чуть. А так все мелочь, в принципе. Немножко. Ты будешь стрелять, нет, Алеша? Тише, тише, тише там. Вверху, аккуратно. Живем еще маленько. Естественно. Тише, тише. Ты будешь... Верку обоссали, да? Дрова. Дружить будем? Не хочешь? А чё так? А? Тихо, тихо, тихо, тихо, тортик. Успокойся. Тут в размен надо идти. По-любому в размен. Души их, пацаны. Так, а что у нас? по команде. Все в говне, да? Все в говне. Надо въезжать на этого сударя, а нахера я фугас что зарядил. Нормально делаешь. ЛЦ-шка выбила я понимаю, что он там. Ко мне какие претензии? Это ты зря. Нет! У, пацаны, блядь, что творится на? Что творится, мать его? Как булку с маслом всех отымякал. Тут девятки, конечно, были, но... А куда этот? Юхозавр убежал. Все? Он вниз мог нырнуть? Быстрый, сука. Неплохо. ЛТшка отшиблась. Я с этих говнорей бега ищи по всей квартире. Квартире, блин. Сказанул тоже. Конвой, ты же мне радлика дашь? Я заслужил, мать твою. Время есть, в принципе, можно побегать. Базик ошибся у них. А, ты стрим смотришь, что ли? Спасибо. Ну-ка, за этими свинями сейчас бегать устанешь. А, конвей, встань, пожалуйста, на этот. На захват на всякий случай. Чтобы мы не просрали. Да, десятку было бы неплохо набить. Их как раз две штуки осталось. По 500. Короче, две минуты, когда останется конвей, тайный захват на двух минутах ровно. А я пошел искать их. Из минусов, сука, они, у них динамика. У них динамика, они летают там под полтинник, ну 40 с чем-то точно. А мое корыто от слова не едет вообще никак. Если по тебе стрелять будут, смотри откуда трассера летят. Кликни боя. на карту. Минут. Ладно, автопилот нажмем пока. Они могут в низину сюда убежать. О, в эту не туда показываю. Вот, сука, надо быть с шкурами такими, но ну, Сдохните уже. В яме, да понятно, что в яме. Ты думаешь, в яме? Да, навряд ли. Здравствуйте. здорово здорово. Как у вас дела? Ну вот тут 2-9-200 Да ты чё? Ничего себе. Это на чем ты так? Это я на коне. Хорош прям. 9-200. А -а -а -а. Так. Обалнеть. Ну да, результат. А у меня пушка не метси. Там вообще в игре нету гнущихся пушек. Наверное. Есть опускающиеся. И стоящие. 10-100. 10-100. А, у тебя прям сейчас будет? Да. Ничего ты хорош. Это за все мои мучения сегодняшние. Ты, ты не представляешь, у меня процент побед сегодня, наверное, 0. Ну, ну не 0,20 там, нет. Тебе надо это, слушай. Тебе надо поменять трусы. Трусы, да я без них. Ты кончил я кончил да. мастера завел. ну понятно теперь кто повторит да? <свят> <свят> на этой неделе конвы да? И... 46 Convoy, спасибо что два фрага отдал одного фрага до пула не хватило воздушка у них очень сильно ошиблась подожди а сколько у тебя пул подожди это 13 да? 10 у меня 9 у меня 9 а, у тебя девять. <coughs> ну да, пух у мне... меня.